приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Телец на май 2021 года и вы можете смотреть этот прогноз по своему солнечному знаку либо по знаку асцендента начнем мы с того что Марс планета активности в течение всего месяца будет находиться в знаке рак в вашем третьем секторе. Это говорит о тесной связи действий и эмоций. Это говорит о склонности действовать в эмоциональном порыве. А также это говорит о том, что новолуние и полнолуние в мае месяце будет очень сильно влиять на вашу активность и результативность. Так как Марс находится в третьем секторе, то вы будете много сил, энергии тратить на тему обучения, передвижения. Может возникать даже некая конфликтность. Опять-таки старайтесь не затевать споры. Если, скажем так, не получается договориться, старайтесь переключиться на что-то другое. Так как действительно в мае ваш знак может проявлять некую такую излишнюю эмоциональность в разговорах. Со 2 по 3 число Меркурий будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. И так как Меркурий находится в этот период в вашем знаке, то это говорит о том, что время будет активное в плане размышлений, в плане общения. Скорее всего нужно будет принимать важные решения, обдумывать, какие-то ситуации. Это период, когда действительно многое будет зависеть от того, насколько вот хорошо вы можете взглянуть на эту ситуацию со стороны, насколько хорошо вы умеете эту ситуацию обсудить. К тому же 2 числа будет соединение Лилит и Венеры. И аспекты к Нептуну они еще вместе будут делать. Это сложный аспект в эмоциональном плане. Лилит склонна искажать эмоции, это во-первых, а во-вторых, придавать, ну скажем, такой драматизм любой ситуации. Это могут быть состояния обиды, разочарования, беспокойства. То есть в начале месяца действительно есть смысл все очень хорошо обдумывать, советоваться и не идти на поводу, у своих внутренних эмоций и ощущений. Это может также касаться и финансовой темы, что будет желание заработать, может быть страх потерять деньги. Старайтесь на начало месяца не планировать важные сделки и важные переговоры, связанные с темой финансов. 3 числа, к тому же, будет квадратура Солнца и Сатурна. Это может заставить вас проявить уверенность в каких-то вопросах, быть последовательным человеком. Это может быть очень сложно в этот период, собраться и действовать по алгоритму, по плану. Очень важно, чтобы у вас этот план был на начало месяца, и чтобы эмоции, какие-то вот ситуации, которые будут влиять на вас, чтобы они не выбивали вас из вот этой привычной колеи. 4 числа Меркурий переходит в знак Близнецы в ваш финансовый сектор и будет в нем находиться аж по 11 июля. Это связано с тем, что в конце мая Меркурий разворачивается в ретроградные движение. Это говорит о том, что в этот период в вашей жизни начнут происходить важные ситуации в сфере финансов. И эти ситуации будут иметь э, длительный характер. Это может быть начало новой деятельности, и вы начнете зарабатывать на чем-то новом, и нужно будет привыкать, нужно будет пробовать методом проб и ошибок определять, как можно себя вести в этом деле, как не стоит. В целом также в этот период может быть много размышлений, связанных с темой финансов, может быть много переговоров, обсуждений. В любом случае, если рассматривать вот такую стратегию эффективную, то вам действительно нужно обсуждать финансовые темы с другими людьми. А также, если рассматривать тему обучения, она тоже будет очень полезна в контексте финансов. Это может позволить вам зарабатывать больше иметь больше перспективы на рабочем месте. С 6 по 8 число Венера будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. Это очень важные дни в плане работы, вашей карьеры. Может быть необходимость вот проявить себя на рабочем месте, может быть необходимость с головой уйти в рабочие дела. То есть это вот момент такого максимального вовлечения в работу, и это период, когда, возможно, вам нужно будет находить баланс во взаимоотношениях с вашими коллегами и руководством. 9 числа Венера переходит в знак Близнецы по 2 июня. Венера будет находиться в вашем финансовом секторе, и во многом она будет смягчать все происходящее, вот этот разворот Меркурия. Поэтому однозначно... Это может говорить о том, что будут возрастать финансовые траты в этот период, и в связи с этим вы будете искать новые источники дохода, вы будете обдумывать, как лучше решить финансовые дела. В любом случае старайтесь не ограничивать себя в желаниях, а наоборот... Ищите возможность эти желания удовлетворить. Это будет для вас определенным стимулом развиваться и что-то делать. Тем более, что 11 числа будет Новолуние в вашем знаке. И к тому же в день Новолуния Меркурий будет в соединении с восходящим узлом и в аспекте Херону. Это говорит о том, что в этот день могут приходить интересные идеи, возможности через ваших знакомых, это период, когда могут быть необычные встречи, контакты, которые тоже помогут вам найти правильную мысль, правильную идею. Не отказывайтесь от предложений, которые будете получать в этот период времени. Новолуние в первом доме, как у вас в мае месяце, имеет очень сильный характер. Оно дает возможность вот буквально начать новый цикл в жизни, преобразовать свою жизнь, оно очень сильно влияет на тему отношений с окружающими людьми. Поэтому старайтесь, особенно вот в первой половине месяца, очень бережно относиться к людям, которые вас окружают. Старайтесь не конфликтовать, старайтесь находить общий язык с теми, кто для вас действительно дорог. С 8 по 12 число Марс будет в аспекте к Херону и Урану. В этот период вы можете ощущать определенное беспокойство через необходимость быть и тут и там могут быть поездки в этот период может быть необходимость действительно вот в нескольких местах быть за небольшой промежуток времени плюс в этот период может быть необходимость активно решать какие-то вопросы обсуждать их и из-за аспекта курану события в в это время могут носить непредсказуемый характер может быть сложно планировать происходящее. Нужно будет действовать по обстоятельствам. 12 числа Меркурий будет в аспекте к Сатурну. Вот это хороший аспект, который позволяет э, упорядочить все происходящее вокруг. Он дает последовательные мысли. Он дает возможность все хорошо планировать. Поэтому можно сказать, что этот день идеально подходит именно для планирования. 13 числа Солнце будет в вашем знаке соединяться с Лилит и будет в аспекте к Нептуну. Этот день представляет эмоциональную опасность. Вообще лучше в этот день не употреблять алкоголь. Также нежелательно посещать мероприятия, встречи с друзьями, тоже идея не самая лучшая по данному аспекту. Что касается планирования, тоже эта день не подходит. В любом случае, нужно не сильно вот давать себе волю в своих желаниях. Нужно все хорошо обдумывать, вот все решения, все действия в этот день. Но с 13 числа ситуация меняется в лучшую сторону. Юпитер переходит в рыбы в ваш 11 сектор по 28 июня. И это будет очень хороший период в плане дружбы, в плане взаимоотношений в коллективе. Это период новых возможностей, это период, когда будет легко добиваться поставленных целей. Поэтому в целом этот период можно связать с получением результатов. И причем вы будете эти результаты получать даже неожиданно для себя, это все будет происходить легко. Главное вот поймать эту волну удачи и не расслабляться, действовать. Даже пусть это все и легко будет получаться, но все равно это будет требовать от вас определенных усилий. Как минимум, чтобы удержать этот эффект как можно больше времени в своей жизни. 17 числа Солнце будет делать тринг Плутону. Это очень Сильный, хороший день, он может дать вам возможность решить и финансовые вопросы, вопросы, связанные с вашими руководителями, и особенно вопросы, которые касаются заграничных поездок, оформления документов. Если вы собираетесь бронировать тур, то это подходящий день. 18 числа Венера будет в соединении с восходящим узлом и в аспекте к Хирону. Это очень интересный для вас день он предоставит вам какую-то новую возможность, шанс, может быть интересное предложение, встреча. Но так как Венера соединяется с восходящим узлом в вашем финансовом секторе, то, скорее всего, именно по этой теме можно ожидать важных новостей. И так как аспект будет также к Херону, то события могут иметь двойной эффект, двойную силу. Например, Решая один вопрос, автоматически получается решить и что-то совершенно другое, касающееся иной сферы вашей жизни. 20 мая Солнце переходит в знак Близнецы на месяц, и в этот же день Венера будет в хорошем аспекте к Сатурну. И это очень подходящее время для решения вопросов, связанных с работой, для того, чтобы разобраться вот с тем что происходит в ваших отношениях с другим человеком скорее всего те новые связи которые будут возникать в этот период будут иметь большое влияние на вас и будут прочными и долгосрочными с 21 по 23 число нужно тоже быть поаккуратнее дни не особо подходят для точной работы для встреч для того, чтобы что-то окончательно вот, обсудить. Так как Солнце будет в квадратуре к Юпитеру, а Меркурий в квадратуре к Нептуну. Это дает склонность что-то себе придумывать, заблуждаться и, скажем так, может усложнять процесс, вот, когда вы разбираетесь в каком-то вопросе, когда вам нужно понять истину, докопаться до сути. Важнейшим событием, этого месяца является разворот сатурна он произойдет 23 числа сатурн будет ретроградным по середину октября и вот именно этот разворот в мае может помочь вам обнаружить важные темы над которыми вам нужно поработать это хороший период для того чтобы начать вот приводить в порядок какую-то сферу вашей жизни и так как данный разворот происходит в вашем в секторе карьеры и жизненных целей, то вы можете так основательно взяться за свою жизнь, может быть, желание вот, менять очень многие вещи, может быть, желание действовать в одиночку, все делать самому. Часто на таком прохождении Сатурна есть желание, например, уволиться, уйти в фриланс, либо наоборот взять всю инициативу в свои руки на рабочем месте и добиваться повышения. Но данный разворот может влиять не только на карьеру, но и на личную жизнь, на тему недвижимости. Все зависит от того, что для вас является приоритетным в данный момент времени. 26 числа будет полнолуние в Стрельце в вашем восьмом доме. Это полнолуние поможет вам извлечь пользу из какой-то ситуации, прибыль получить. Это денежное, хорошее финансовое полнолуние. Но к тому же оно может помочь вам решить какую-то ситуацию в вашей жизни, которая вызывала стресс. Либо если вот что-то было в таком подвешенном состоянии, то наконец-то получится этот вопрос решить. Но 27 числа Венера будет в квадратуре к Нептуну, поэтому лучше быть поаккуратнее с финансовыми делами, с финансовыми решениями. И может возникать путаница во взаимоотношениях с окружающими. 29 числа будет очень интересный день. Меркурий соединится с Венерой, но в этот же день также Меркурий разворачивается в ретроградные движения по 22 июня. Можно сказать, что он будто бы берет Венеру с собой вот в этот путь по пятны, несмотря на то, что Венера будет дальше продолжать двигаться вперед. Это говорит о том, что вам стоит обратить внимание на ситуации, которые возникают в конце месяца. Скорее всего, вы будете эти темы пересматривать. Вы можете этим заниматься дольше, чем планируете. В этот период времени вы, скажем так, будете соприкасаться с тем, что требует более пристального внимания, чем может показаться на первый взгляд. И тема отношений может также быть для вас очень актуальной. Тема общения с каким-то человеком. Возможно, вы будете думать, как найти общий язык с каким-то человеком, либо как найти определенную информацию, которая является для вас очень важной. Тема поездок автомобилей тоже могут находиться в приоритете. Ну и конечно же, так как данное соединение и в принципе разворот происходит в финансовом секторе, то безусловно тема зарабатывания денег и трат будет в приоритете. Ну и наконец, 31 числа будет аспект между Марсом и Нептуном. Этот аспект для одних может принести вдохновение, для других наоборот, лень и нежелание что-либо делать. Но в целом данный аспект затрагивает ваш сектор поездок, поэтому может быть желание отправиться на природу. Это как раз очень хороший аспект для поездок на природу. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Желаю вам удачи, будем с вами на связи. Пока-пока!